Инсайты, которые я словила по курсу, это на самом деле формирование цели коммуникации. Я уже говорила на уроках, что для меня до этого цель коммуникации была информирование, я теперь поняла, что это вообще все не так, и это очень сильно изменило подход к работе. Это преподготовка к самой коммуникации, как ее дать, триады коммуникаций, преподготовка к мероприятиям, как создать концепцию мероприятия, как вовлечь в это сотрудников, как сделать прогревы. И как раз сейчас при подготовке к зимнему корпоративу мы активно это используем. И, наверное, один из больших пластов – это КСО, внедрение и запуск. К сожалению, в годовом плане я их не использовала, потому что, конечно, большая часть – это сопровождение изменений. Вот. Но КСО действительно интересно, и это нужно будет внедрить в компанию, и благодаря курсу я знаю, как это сделать правильно, чтобы все сотрудники, все целевые аудитории смогли погрузиться. Вот. На этом я заканчиваю.